Приветствую вас, друзья, это канал «Дневник предпринимателя» и с вами рубрика «Подсолнух» – строительство фотоэлектрической динамической солнечной системы, и в этом выпуске я более подробно расскажу о данном проекте. Проект Подсолнух задумывался как дополнительный альтернативный источник электроэнергии для питания жилого дома. Еще он играет роль современного архитектурного сооружения и является символом развития альтернативной энергетики. При его создании я прежде всего задумывался не над экономической выгодой, а над ресурсосбережением и экологией название проекта кроется его отличительная черта, которая позволяет выделить его на фоне привычных статических солнечных систем. Кроме схожести конструкции подсолнуха, он перенял его уникальную способность в любой момент времени следить за расположением солнца в небе. Благодаря этому динамическая солнечная система вырабатывает на 35% больше мощности по сравнению с его статическими аналогами. Помимо того, динамическая система позволяет получать электроэнергию в течение всего светового дня. Подсолнух — это своего рода эксперимент, цель которого — показать теоретические расчеты повышения эффективности динамической системы по сравнению со статической. Подогревал интерес создать что-то необычное, концептуально новое, так как я по образованию инженер, и я с удовольствием принялся воплощать этот проект в жизнь. Дальнейшим развитием проекта при подтверждении всех теоретических испытаний будет внедрение его в инфраструктуру городов, поселений и подключение других зданий и сооружений. Также немаловажной целью является не удешевление энергии, а баланс между экологичностью и экономичностью. Если у вас остались вопросы по проекту Подсолнух, пишите их под видео. А с вами был канал Дневник предпринимателя. Всем хорошего дня, до новых встреч!